Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим о виртуальных и реальных сборках ПК. Кто-то лазит по сайту магазина, кидает товары в корзину, а кто-то собирает в реале из живых комплектующих, ну или из мертвых тут уже кому как нравится. Что же из этого лучше? Ответ на самом деле не столь очевиден, как вам может показаться. Давайте разбираться и разрушать мифы и стереотипы. Для начала поговорим о реальных сборках. А вы когда-нибудь задумывались, кто их делает и нафига? На самом деле варианта тут обычно три Первый это когда крупному каналу нужно прорекламировать какой-то товар В течение пары месяцев им что-то присылают на обзоры А потом в качестве рекламы они лепят из всего этого компьютер Сразу вспоминается игровой ПК, который собирал канал, кажется, HyperX, где было 64 гигабайта оперативной памяти рекламируемого бренда. Только задумайтесь, друзья, 64 гигабайта. Это овер для каких-то сложных задач, не говоря уже про игры. Также нужно учесть, что стоит такая оперативная память примерно 45 тысяч рублей. Да, у некоторых весь компьютер стоит дешевле, поэтому бредовость таких сборок она просто зашкаливает и зависит на самом деле от адекватности сборщика и от того чтоб она присылали ну да ладно второй вариант еще более интересный это когда ютубер, блогер или геймер делает сборку для себя и выкладывает все это дело в сеть Вариант, конечно, прекрасный, но вот есть один нюанс, как в том старом анекдоте про Чапаева. Он заключается в том, что каждый делает сборку под себя. Например, у меня каждый месяц, а то и каждую неделю, меняется в компьютере видеокарта. Плюс я занимаюсь рендерингом видео, и мне нужен соответствующий процессор. Плюс для меня самый главный параметр – это быстрое проведение тестов, а значит, все должно быть очень хорошо доступно внутри корпуса. Ну а бонус в том, что мой бюджет не ограничен, во свои деньги я в это дело не вкладываю. Из всего из этого вытекает простой вопрос. Хорошо, я сделаю себе сборку и покажу это все для вас. Кому из вас это нужно, и кто из вас сможет ее себе позволить? Ну и также третий вопрос. Как часто мне или любому другому блогеру нужно пересобирать свой компьютер, чтобы делать актуальные сборки с учетом того, что цены на комплектующие меняются каждый месяц? Да и плюс на рынке появляется что-то новое, какие-то новинки, новые видеокарты, новые процессоры и так далее. Я думаю, что бредовость варианта вам уже стала более-менее ясна. Но ну и третий вариант из распространенных, это когда собирают компьютер для друга или по заказу. На самом деле есть блогеры, которые этим занимаются вполне успешно, типа Russian Hardware, крутой чувак в данном плане, но друзья, учтите, и тут есть свои нюансы. Как вы понимаете, сборки такие делаются под хотелки и бюджет конкретного заказчика. У кого-то желание сделать все красиво и он ставит кастомную воду. У кого-то желание сэкономить и он ставит себе обычную необслуживаемую водянку. Но ну, а третий боится залить все комплектующие и он пошлет водянку к чертям и поставит воздушку. Поэтому сколько людей, столько же и хотелок и столько же задач для сборщика. И не факт, что что-то, что собирают кому-то другому, подойдет и вам тоже. Также обычно сборки на заказ, они не из дешевых, то есть стоимость их в лучшем случае составляет от 60 тысяч рублей и до бесконечности, то есть до нескольких тысяч долларов или евро. Причина простая. Сборка на заказ это дело не бесплатное и выкладывать несколько тысяч рублей на то, чтобы все подобрали и собрали, а если бюджет всего там 1030, не каждый себе может позволить, да и в принципе вариант достаточно бредовый, согласитесь. Поэтому но мое мнение простое. 90% реальных сборок на Ротюбе это либо чьи-то конкретные хотелки, либо тупо реклама. Также то, что люди что-то собирают в реале, не исключает глупых, а порой вообще детских теоретических ошибок и не исключает плохого подбора комплектующих. Ну да ладно, я думаю, что разобрались, что среди реальных сборок ПК говна более чем достаточно. Теперь давайте обсудим виртуальные. Обычно против них высказывают 4 самых весомых аргумента. Первое, мы и сами можем полазить по магазину, покидать товары в корзину... На что я вам отвечу, друзья, словами классика. Нет, нихуя! Если бы вы, вы, друзья, могли, то мне бы не на что было жить и нечем заняться по вечерам. В день мне обычно присылают минимум 2-3 сборки от подписчиков и зрителей. И за все это время у меня сложилась примерно такая статистика: 10% из них имеют серьезные ошибки, то есть ошибки, которые просто не позволят вам собрать данный компьютер. Это может быть не совпадение по габаритам, то есть, например, слишком высокий кулер и слишком узкий корпус, или как вот тут, несоответствие разъемов. То есть, проще говоря, мать здесь не под этот процессор. Еще 50% сборщиков страдают однотипными ошибками, но не менее при этом эпичными. Когда берут мать под разгон, проц без разгона или наоборот, не соблюдает стоимостной баланс между процессором и видеокартой, берут под райзен память, которую на нем будет сложнее завести и разогнать. Берут говно в блок питания ведь это самая ненужная вещь в компьютере. Короче, список можно продолжать и продолжать. Нет, такие компьютеры, конечно, можно собрать, я не спорю, но вот только это просто и выброс денег на ветер. Ну и еще примерно 30% это ошибки, связанные с брендами, когда люди либо берут то, что дешевое и говно. Либо берут то, что на слуху, хотя можно взять что-то более качественное и за те же деньги, или хотя бы одинаковое по качеству, но явно дешевле. Ну и 10% окей, это действительно сборки, в которых хочется сказать автору «ты молодец». То есть шанс хорошей сборки, даже виртуальной, у обычного пользователя, он конечно же есть, но он примерно один к десяти. Правда, порой в этих сборках я узнаю отредактированные свои виртуальные сборки. Ну да ладно, друзья, хотя бы так и тоже будет неплохо. Второй аргумент тоже весомый. А как ты можешь знать, что комплектующие подходят друг к другу? Друзья, не поверите, но совместимость комплектующих по разъемам и габаритам проверяется не тогда, когда вы их купили и пытаетесь из этого говна что-то собрать, а на момент покупки. Все совместимость вполне себе проверяется по характеристикам самого железа. То есть здесь не нужно видеть железо, трогать его, держать в руках, чтобы сказать, подойдет оно друг к другу или нет. Все это достаточно хорошо проверяется если у вас есть теоретические знания. Третий аргумент, у как я его люблю, это нету тестов. Да, друзья, еще находятся те люди, кто не может вбить в YouTube название интересующего процессора, интересующие видеокарты и посмотреть на их совместные тесты в играх. Или же, видимо, они считают, что в реальности получат что-то другое. Расстрою, но по факту то и нет. Процессор лучше работать не будет, видеокарта любого бренда, какое бы вы ни купили, плюс-минус будет давать один и тот же результат. Да, более дорогая версия, допустим, там 1060 карты, разогнанной на заводе, будет на 5% лучше, менее дорогая будет на 5% хуже. А по производительности, но по факту ничего сверхъестественного вы не получите. Зачастую даже люди указывают под видео свою материнскую плату, оперативную память, так что... А все отклонения по результату, они сводятся вообще почти к нулю. То есть можно вполне найти тесты тех комплектующих, которые вы собираетесь купить. Ну и четвертый аргумент, он совсем детский, а ты возьми, мол, и собери все это. Друзья, может для вас процесс сборки ПК является интересным и захватывающим занятием, и вы думаете, что сборка одного ПК сильно отличается от сборки другого, но лично для меня, когда я каждую неделю вытаскиваю блок и что-то меняю, проц, память, карту, охлад или что-то еще... А все это уже становится рутиной. Хотите узнать, как собрать? Есть видео топ-2 в YouTube по запросу «Как собрать компьютер самому». То есть там вполне подробная инструкция. Если вы думаете, что у вас что-то будет кардинально другое или более сложное, то, уверяю вас, навряд ли. В целом нужно понять, что и мартышка с завязанными глазами может его собрать, а только да и время и желание. Ну и напоследок, друзья, задумайтесь о еще одном. Ни один блогер не может позволить себе протестировать все комплектующие, даже с неограниченным бюджетом. Поэтому делать сборку он будет либо на основании того, что видел и тестил, либо на основании чужих тестов и чужих мнений. То есть, грубо говоря, теории. Тесты — вещь условная. Косяки, которые проявляются спустя, допустим, полгода или год, а те, кто видел видео моей Be Quiet Silent Loop, у которой через полгода отвалилась, соответственно, помпа, а поймут, о чем я говорю — так вот, данные косяки проверить тестами просто невозможно. Поэтому, что виртуальный вариант, что реальный, от такого не застрахован. Вот как-то так, друзья. Надеюсь, что ваше мнение о реальных виртуальных сборках, оно станет чутка объективней. Я не говорю, что реальное это плохо, а виртуальное это прям огонь. Я лишь говорю, что не нужно бросаться из одной крайности в другую и, соответственно, переходить из одной секты в другую. Будьте где-то посередине и найдите свое серое между черным и белым. С вами, как всегда, был Билеч. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Задавайте вопросы, пишите свое мнение. Но если видео вам понравилось, то делитесь им с друзьями. Всем, друзья, до новых встреч. А я пошел распаковывать и тестировать новую Kraken X72 и пилить на нее обзор. Всем еще раз удачи и до новых встреч!